75 -летию великой победы написалась такая вещь. Называется ⁇ Миллионные роты ⁇ Отгремила война до да без четверти век, и черная ордена, как от пороха снег, в поредевшем строю единицы стоят, как в последнем бою сотня лучших ребят. Заглянем в глаза Неоконченный бой Канонадой гроза и атаки и прибой, Потому что не так Все должно было быть Недостойный атак Кто не может любить Кто победу не щит, отберется отчизна Нам без чести не жить Это так очевидно Мы становимся в строй Заменив собой деда Каждый первый герой Нам нужна лишь победа Матушка Русь, просыпайся, солдат Да, недолго, но пусть снова души горят Вспыхнем порохом мы И прикроем все зоты. Мы не полк, а полки миллионы роты Еще раз вас всех с праздником Дорогие друзья, ветераны Дети их внуки не только кто поучаствовал, но и ветерана тыла. Дай Бог, чтобы память была крепкая и у следующих поколений. Всех с праздником Великой Победы. Ваш Алексей Балгузин.